Всем привет! С вами я, Наталья Крайнова, и сегодня мы с вами обсудим тему 150 бонусных баллов. Я отвечу на следующие вопросы. Откуда взялась цифра в 150 бонусных баллов и кто ее придумал? Зачем делать заказы на 150 бонусных баллов? Обязательно ли делать заказы именно на эту сумму, либо можно сделать заказ поменьше? И можно ли вообще не делать заказы внутри компании Ariflame и при этом расти в нашем бизнесе? Для начала давайте с вами разберем, что такое один бонусный балл. Один бонусный балл – это внутренняя валюта компании «Арифлейм». Поскольку наша компания международная, для удобства расчетов была введена эта внутренняя валюта. Наша компания сотрудничает с 60 странами мира, и один бонусный балл именно в России равен примерно 40 рублям. Это цена консультанта. В другой стране мира эта цена может быть либо выше, либо ниже, в зависимости от уровня экономики той страны, в которой компания находится. Итак, откуда взялась цифра 150 бонусных баллов и кто ее придумал? Сетевой бизнес считается бизнесом, основанным на личном потреблении. И маркетологи компании посчитали, что в среднем средняя статистическая семья в России тратит примерно 6-8 тысяч на товары по уходу за собой, включая витамины. Это средняя семья из трех-четырех человек. Здесь надо понимать, что в нашу компанию приходят абсолютно разные люди с разным уровнем дохода. Какая-то семья тратит тысячу рублей на витамины, товары повседневного спроса. Какая-то семья может себе позволить тратить 15-20 тысяч. Эта цифра усредненная. И в вашу команду будут приходить люди с разным уровнем дохода, на разном уровне жизни. Наша задача научить их делать 150 бонусных баллов легко и непринужденно. Давайте разберем виды партнерства с Арифлейм. На данном этапе я хочу, чтобы вы поняли, зачем, нужна, зачем нужны заказы на 150 бонусных баллов. Вообще в компании Арифлейм три вида партнерства. Первый партнер – это покупатель. Это самая многочисленная группа. Покупателей около 80%. Покупатели делают заказы нерегулярно, у них заказы очень маленькие, от 5 до 50 бонусных баллов. При этом они не приглашают людей в команду. Это логично, что покупатели не получают зарплату, поскольку доходов компании они не приносят. Но при этом они имеют возможность экономить, брать товар со скидкой, участвовать в различных акциях. Да, они не зарабатывают, но они имеют возможность экономить. Второй вид сотрудничества с компанией Арифлейм – это продавец, быть продавцом внутри компании. Что отличает продавца? Продавец делает заказы относительно регулярно, он может их не сделать, если он уехал куда-то отдыхать, либо по какой-то причине он в течение периода длительного периода времени не работает, при этом он не получает зарплату, то есть у продавца нет пассивного дохода. Если он продал в этот момент времени, в этот момент времени деньги он получил. Объем заказа продавца большой, от 150 баллов до 1000 баллов в среднем. Если это достаточно такой месяц хороший, например, перед Новым годом, либо перед 8 марта, то заказы могут быть и 2000 баллов, и 3000 баллов. В зависимости от активности продавца. При этом продавец не приглашает новых партнеров в команду. Он не занимается построением команды. Зарабатывает он 20% разницы между ценой каталога и между той ценой, которая доступна ему как консультанту. Доход у продавца, как я уже сказала, нестабильный, но это хороший вариант подработки, если по какой-то причине человеку в настоящий момент времени бизнес не интересен. И организаторы. Организаторов 10%. Продавцов тоже 10%. Кто такой организатор? Организатор делает заказы регулярно. Организатор Средний объем заказа организатора 150 бонусных баллов. Все, что выше, это уже личные инициативы организатора. Компания нам такого условия не ставит. Он регулярно приглашает новых партнеров в бизнес, обучает их. И при этом зарабатывает от 30 тысяч в месяц уже через полгода активной работы. И, соответственно, имеет возможность повышать свой доход до того уровня, который ему комфортен. При этом он имеет возможность выйти на пассивный доход в случае, если он перестанет работать, все равно доходы будут ему поступать, зарплата будет ему поступать. Доход организатора стабильный. Таким образом, сотрудничество с компанией Арифлейм очень выгодно, если ты организатор. Организаторы – это мы с вами, те люди, которые регулируют потоки покупателей, продавцов других организаторов и занимаются менеджерским функционалом. Как расти быстро? Наверное, этот вопрос волнует абсолютно каждого человека, кто пришел работать в компанию «Орифлейм». Пример роста до уровня старшего менеджера. Вы видите на экране. 7500 бонусных баллов – это уровень старшего менеджера. Берем средний, минимальный заказ, рекомендованный для быстрого роста. 7500 бонусных баллов делим на 150. Получается 50 человек. То есть вам необходимо... Иметь в команде, в вашей команде 50 человек, организаторов, которые поняли суть бизнеса и начали строить свою команду. А при этом, не обязательно, что все 50 пригласите именно вы. Из них могут быть 2 человека, 5 человек, 10 человек, тех людей, которых пригласили именно вы. Остальных могут пригласить уже ваши организаторы, которых вы обучили бизнесу. Итак. Еще одна формула быстрого роста именно для вас. Когда мы с вами организуем личный товарооборот, на это уходит очень небольшое количество времени. Всего один день, даже не один день, 2-3 часа за каталог, за 21 день мы занимаемся организацией личного товарооборота. Остальные 20 дней каталога мы рекрутируем, мы приглашаем людей в команду, работаем с командой. Занимаемся организационной деятельностью. В случае, если вы научитесь сделать личный товарооборот в первый день каталога, это вам даст возможность снять фокус с организации личного товарооборота и не думать о нем в течение длительного периода времени, в течение 20 дней вообще. Таким образом, вы будете расти быстро, ваша команда будет вас повторять, и рост будет незамедлительным. Давайте с вами разберем, каким образом можно вырасти до уровня директора за 7 каталогов. Перед вами таблица. В первом столбце – периоды и уровни. Во втором столбце – личный товарооборот и его стоимость. И третий столбец – каким образом можно вырасти до уровня директора и при этом затратить минимальное количество собственных средств на организацию личного товарооборота. У нас э, существуют определенные ступени, по которым мы растем. Это 3, 6, 9, 12, 15, 18 и 22%. Это уже уровень старшего менеджера, открытого директора. Когда мы только приходим в компанию, в любом случае нам нужно организовать когда-либо, либо сейчас, либо чуть позже, свой первый личный товарооборот 150 бонусных баллов. Я вам хочу сказать, что абсолютно каждый лидер, тот, кто зарабатывает сейчас и 100, и 200, и 300 тысяч в компании, проходил через эту ступень и организовал свой первый личный товарооборот в жизни в размере 150 баллов. Стоимость его составила в первый раз 6 тысяч рублей. Далее, когда мы с вами научились организовывать личный товарооборот, компания нам начисляет нашу первую прибыль. Она составляет примерно 1000 рублей, чуть больше, чуть меньше, возможно. Но надо понимать, это, это те деньги, которые вы заработали за то, что научились организовывать личный товарооборот. Далее мы с вами начинаем расти, начинаем приглашать людей, начинаем рекрутировать. И на второй каталог выходим на уровень 6%, консультант 6%. В этот момент ваши 150 баллов составляют уже на 1000 рублей меньше, потому что 1000 рублей компания вам уже начислила. Примерно 5000 рублей. И далее цена снижается, поскольку растет ваша зарплата вместе с вашими уровнями. 4 в третий каталог, примерно 3 900 в четвертый каталог, далее 3 200 и далее... Цена 150 баллов всегда будет примерно 2300-2400 рублей. В среднем, чтобы дойти до уровня директора, нам потребуется приобретать продукцию на 27 тысяч рублей, либо приобретать, либо организовывать товарооборот с помощью других инструментов, которые у нас есть в компании. Чистая прибыль на момент выхода на уровень 22% составляет 40 тысяч рублей. Продукции вы приобретаете на 27 тысяч рублей. Это примерно 5 месяцев. Тут надо понимать, это не вложение, это та продукция, которой вы будете пользоваться ежедневно. И еще есть один вариант. Вырасти выгодно и потратить при этом не 27 тысяч рублей, а 21 860 рублей, организовав личный товарооборот с помощью подписки Wellness Life Plus. Это передовой продукт компании, на который она делает очень хорошую скидку, начиная уже с четвертого каталога покупки. Обратите внимание, четвертый каталог личный товарооборот, если мы делаем с помощью Wellness Life Plus личный товарооборот, составляет всего 800 рублей. Это выгодно. Я пользуюсь таким средством организации личного товарооборота, и мой личный товарооборот составляет 1920 рублей на данный момент. Итак вы видите эту табличку сейчас возможно у вас в голове возникает вопрос мне же сказали что у нас бизнес без вложений ребят вложения это то что вы отдали и взамен ничего не получили к примеру аренда помещения если брать классический бизнес зарплату продавцам, налоги проверки которые будут когда вы откроете классический бизнес, я вам рекомендую сравнивать этот путь роста до директорского уровня не с наемной работой, где вы пришли и вам сразу начали платить зарплату за определенные действия, а именно с бизнесом. Выйти на чистую прибыль а, примерно 30 тысяч в месяц через 5 месяцев в, в классическом бизнесе практически невозможно. В сетевом бизнесе возможно все. И если брать а, наемную работу во внимание, то ваш доход всегда будет линейный, равномерный, при этом нет стабильности. В случае чего компания может вас уволить, если вы уже не интересны как сотрудник. Здесь ваш бизнес навсегда останется вашим, и компания никоим образом не может повлиять на ваше ведение бизнеса. Решение принимайте только вы. Развивать бизнес, наращивать товарообороты, либо, если вам хватает 30 тысяч в месяц, сохранить, свою прибыль на данном уровне. Итак, есть такой интересный вопрос, очень часто задают мне его, а можно ли расти, если не организовывать личный товарооборот или делать его менее 150 бонусных баллов? В сетевом бизнесе работает правило дупликации. Вы не сделали личный товарооборот, ваш партнер не сделал личный товарооборот. Новичок партнера тоже не сделал заказ, то есть ваш магазин в кавычках остался без прибыли. Вы и ваши партнеры остались без зарплаты. Если вы сделали личный товарооборот в 50 баллов, ваш партнер сделал в 50 баллов, новичок партнера сделал на 50 бонусных баллов. Рост есть, но медленный. Соответственно, чтобы его ускорить, вам необходимо будет рекрутировать в разы больше, чем вы это делаете в настоящее время. Поэтому, когда мы вам говорим, что минимальный рекомендованный товарооборот для роста 150 бонусных баллов, в этом есть здравая логика. Мы хотим, чтобы вы выросли здесь за 4-5 месяцев, а не за 4-5 лет. Но согласитесь, не каждый готов ждать зарплаты в 30 тысяч рублей на протяжении такого длительного промежутка времени. Благодарю вас за внимание. Желаю вам легких личных товарооборотов и понимающих ключевых партнеров.